Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Я хо-хо и бутылка Рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца, Я хохо, и бутылка Рома.